Привет всем! Сегодня моей темой будет такое почти лирическое отступление в рамках детского фрейма, но тем не менее неотъемлемая часть этого самого детского фрейма, нашего современного положения вещей. Как соотносится семья, мужчина и дети. Как пела одна певица, поклонником которой я точно не являюсь, чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом. Удивительные открытия могут вас поджидать, если вы пролистаете семейный фотоальбом будь то семья ваших родителей, ваших бабушек, дедушек, или даже ваша собственная. Вот, например, встала у меня однажды задача сделать выборку фотографий того периода, когда ребенок был совсем маленький. То ли чтобы поделиться с родственниками в другом городе, то ли просто чтобы сделать некоторое количество избранных бумажных копий, потому что, конечно, сегодня большая часть фотографий электронная. И вещь, которая поразила меня почти сразу – когда я думал, какие фотографии будут составлять эту выборку, то я так на глаз предполагал, что ну, героев там будет примерно поровну, но, ну, наверное, ребенок будет присутствовать чаще в среднем, чем все остальные. Но на этапе сортировки оказывается, что на фотографиях практически отсутствует один человек. То есть там присутствует много народу, много членов семьи, там нет одного человека, за штучными исключениями. А нет там меня. Когда этим осознанием меня накрыло первый раз, я пытался как-то это рационализировать. Например, как Шерлок Холмс объяснял, кто самый невидимый человек на фотографиях? Ну, это фотограф. Действительно, по факту, подавляющее большинство снимков того периода было сделано лично мной. То есть я присутствую в этой сцене, я присутствую на этих снимках. Но присутствую всегда неявно. Я тот, чей взгляд запечатлен на этих снимках. Но не я тот, кто запечатлен на них. Надо сказать, что в черно-белых бумажных альбомах родителей такой контраст тоже есть, но не настолько сильный. Все-таки фотоаппарат не был встроен в каждом утюге, и фотография это какое-то событие. А раз это событие, значит, к нему как-то готовится. как-то выстраивают сцену, хотят, чтобы запечатлелись все и так далее. Сейчас ситуация несколько осложнилась. С одной стороны, отдельная фотография не стоит почти ничего. Если задаться такой целью, можно сделать любое число фотографий, почти бесплатно. С другой стороны, появилось такое мировосприятие, что нет фотографии, нет события. Если нечего запостить в Facebook, ВКонтакт, в Instagram, то получается, как бы и не было ничего. И если ребенок начнет когда-нибудь пролистывать электронный семейный фотоальбом, то у него вполне может сложиться ощущение, что он рос только с мамой, иногда еще с бабушкой. Потому что больше никого на этих снимках нет, как правило. Что он может помнить о возрасте, когда ему было там год, два, три? На основе фотографий можно сказать ему и что папа появлялся раз в полгода, и что он был с тобой каждый вечер. И оба эти тезиса одинаково нечем ни подтвердить, ни опровергнуть. Как Роджер Уотерс спел в свое время «A snapshot in the family album. Daddy, what you leave behind for me». Мол, что ты, папа, оставил мне, кроме снимков в фотоальбоме? В наше время может даже снимка в фотоальбоме не остаться. А учитывая, как легко их удалять теперь, даже из бумажного фотоальбома очень легко вычеркнуть мужчину, чтобы, так сказать, освободить место для следующей перспективы. Нужно достать оттуда 2-3-4 фотографии. Это будет достаточно. С моим биологическим отцом в свое время было сделано именно так. Там и было-то, в общем, три фотографии. Их просто извлекли, и со временем эти места были заполнены другими фотографиями. Вот и все. Можно, в принципе, рассуждать так, особенно с мужской точки зрения, что какое то имеет значение. Это такая женская сфера, фоточки в Инстаграме. Ну что в этом? Об нее вообще можно запомоиться. С другой стороны, в этом, как мне видится, есть такой элемент самосбывающегося пророчества. Такой фотоальбом, к сожалению, как правило, реально отражает такой психологический объем, который занимает мужчина в жизни семьи и в жизни ребенка в частности. Он так себя представляет, таким планетой-спутником на орбите двойной звезды. И эта двойная звезда будет существовать и с планетой-спутником, и без нее, и с другой планетой, абсолютно без разницы. А с другой стороны, ребенок, просматривая уже в самом раннем возрасте эти самые семейные фотки, тоже привыкает воспринимать семью определенным образом, что не нет мужчин, и нет отца. Да, он есть в реальной жизни, наверное, насколько он может запомнить. Так что лет в 13 ребенок вполне может сказать в пылу ссоры, что, мол, тебя вообще в моей жизни особо не было. И, глядя на фотоальбом, крыть, в общем-то, нечем. Так и есть. Если мужчина какое место и занимал, то это было место во внешнем мире, а ребенок находился во внутреннем. Так что они не пересекались, как вода и масло. Так что, как ни странно, совместные с ребенком фотографии могут иметь такой воспитательный аспект, аспект формирования мировоззрения. И, между прочим, есть и юридический аспект тоже, поскольку мы все знаем, что вероятность развода очень-очень большая, настолько большая, что он практически гарантирован. Если вы вообще собираетесь претендовать на полное проживание детьми с вами или переменное проживание, смотрите ссылку в углу, то вам придется доказывать целому ряду совершенно чужих людей, что вы присутствовали в жизни ребенка и в жизни семьи. В наше время онлайн-фотоальбом вполне может проканать, как аргумент, что вот, это моя жизнь, моя повседневная жизнь. Но для этого вам должно быть что показать. А если на ваших фотках только мама и дети, мама и дети, мама и дети, вам нечего будет показать. Как вы докажете, собственно, что сам факт был, что вы вообще там были, что это вы сняли это фото и все остальные полторы тысячи тоже? Даже имидж в кругу расширенной семьи и то от этого зависит. Потому что эти люди с вами не живут. Насколько плотно вы общаетесь со своими детьми, они не знают. Когда они видят всплывающие фотки, на которых можно поставить лайк, что-то прокомментировать, спросить и тебе ответят, они видят, что да, есть активность, вы рядом, вы в курсе, что происходит, ребенок доволен, он общается. Так что даже на восприятие вашей собственной семьи эти фотки тоже влияют. Между прочим, повлияют и на ваше собственное восприятие тоже. Если вы увидите, что вас там много, вы часто вместе с детьми, вас может накрыть переосознание своей роли, что в этой условно-студии жизни вы не мастер по свету и не мастер фотосъемки, которого не остается на снимках, а вы герой того, что происходит. Вполне возможно, надеюсь, главный герой всего этого рассказа. Это такой визуальный нарратив, который останется и после вашей смерти. Вот такой небольшой, любопытный пример из моего личного опыта. На рынке аксессуаров для велосипеда есть такой необычный товар, который называется Trail Gator, он же тандем штанга. В свое время меня очень интересовало, как можно сделать так, чтобы прицепить детский велосипед к большому взрослому, привести куда-то в отдаленный парк, безопасно привести на прицепе. Там расцепиться, чтобы ребенок мог продолжить кататься самостоятельно. Потом проделать это в обратном порядке. Решение этой проблемы в мире существует буквально два или три. И вот эту штуковину я нашел через интернет. Было это уже лет 15 назад. Так вот я ее нашел за рубежом, привез и начал очень активно пользоваться. И это была, конечно, достопримечательность в районе. Шансы таковы, что если вы там 10-15 лет назад видели эту штуковину в Москве, скорее всего вы видели меня. Сейчас, по-моему, она тоже продается, только в какой-то уже более современной модификации, улучшенной. Потрясающая штуковина, очень практичная и позволяющая необыкновенную свободу. Мы с сыном эксплуатировали ее совершенно нещадно. Три сезона подряд, практически каждые выходные. Иногда и среди недели тоже, то есть я бы даже из детского сада забирал на этой штуке. О, он очень гордился. В конце концов, она просто погибла под его весом, сломалась, потому что перестала выдерживать Прикол в том, что у меня нет ни одной фотографии этой штуковины. Ни как мы ее используем, ни что она вообще была. Ноль. Скорее, кто-то из прохожих мог фотографию сделать. А у меня этих фотографий нет. И у ребенка остались очень смутные воспоминания. То есть он помнит сам факт, что дата такая, то штуковина такая была, да, что мы этим занимались, но как часто, как долго, где мы были, он не помнит этого в деталях. Он был слишком маленького возраста. Если бы мне сейчас вдруг пришлось доказывать в суде, там или не знаю, или перед родственниками, что вообще такая штука была, что мы проводились немного времени, мне нечем доказать. У меня нет свидетелей, у меня нет фотографий, нет ничего. И с точки зрения документирования страниц нашей с ним совместной истории, это серьезная дыра, которую сейчас уже не закрыть ничем, только устным преданием. Позже, когда я к этому стал относиться более осознанно, я заказал первую и пока последнюю в своей жизни фотосессию. Нашу с ним совместную фотосессию на двоих. В студии, с правильным светом, профессиональным фотографом. За два часа мне сделали больше снимков, чем, наверное, за всю предыдущую жизнь. А если учитывать совместные снимки с ребенком, то в несколько раз больше, чем за всю предыдущую жизнь. Снимки получились качественные, эмоциональные и оставили яркую страницу определенного периода непростого периода и это стоит повторить и вообще делать почаще так что и остальным тоже советую запечатлевайте себя запечатлевайте ребенка запечатлевайте себя с ребенком и делайте это и для него и для себя это ценная штука и она повлияет на ваше собственное восприятие и возможно поможет в тяжелое время желаю вам чтобы таких фотографий у вас было много и чтобы смотреть на них было приятно Всем пока и удачи.